Добрый день, в данной анимации предлагается рассмотреть строение диэлектриков, а также их поведение в электростатическом поле. Диэлектрики – это вещества, относительно плохо проводящие электрический ток по сравнению с проводниками. Для рассмотрения строений диэлектриков введем понятие электрического диполя. Это система, состоящая из двух зарядов одинаковой величины но противоположного знака, расстояние между зарядами фиксированное, оно обозначено буквой L. Все диэлектрики делятся на полярные и неполярные. Полярные диэлектрики состоят из молекул, в которых центры распределения положительных и отрицательных зарядов не совпадают. Такие молекулы можно представить в виде электрических диполей. Неполярные диэлектрики состоят из атомов и молекул, у которых центры распределения положительных и отрицательных зарядов совпадают. Диэлектрика все электроны связаны, то есть принадлежат отдельным атомам, и электрическое поле не отрывает их, а лишь слегка смещает, то есть поляризует. Такую систему смещенных центров зарядов тоже можно считать электрическим диполем. Итак, любые диэлектрики, неполярные, помещенные в электрическое поле, и полярные, состоят из электрических диполей. Как ведет себя диполь в электрическом поле? Создадим это поле. Оно будет изображено желтым цветом. На заряды со стороны созданного электрического поля начинают действовать силы. На положительные частицы действуют силы, направленные в сторону напряженности, то есть вправо. На отрицательные частицы действуют силы, направленные в противоположную сторону напряженности, то есть влево. Так как расстояние между положительными и отрицательными частицами фиксированное, то диполь может только поворачиваться, но этот поворот заканчивается, как только диполь примет расположение вдоль силовой линии электрического поля. Рассмотрим строение диэлектрика в различных его областях. Выделим их вблизи левой поверхности, вблизи правой поверхности, внутри диэлектрика, да и в любой его части число отрицательных и положительных частиц одинаковое. Рассмотрим поведение данного множества диполей в электростатическом поле. Будем называть это поле внешним. Оно будет обозначено красным цветом. Видим, диполии поворачиваются. Рассмотрим все те же исследуемые области. Вблизи поверхности левой части скопилось больше отрицательных зарядов. Вблизи правой поверхности положительных. А внутри диэлектрика число отрицательных и положительных зарядов так и осталось одинаковым. Значит, образовались поверхностные заряды. Они обозначены желтым цветом. Поверхностные заряды образуют свое поле внутри диэлектрика. Так как заряды в диэлектриках не могут свободно перемещаться, как в металлах, то их число недостаточно для полной компенсации внешнего поля. Но все-таки достаточно для того, чтобы ослабить внешнее поле. Покажем это. Рассмотрим напряженности внешнего поля и поле созданного индуцированными зарядами. Согласно принципу суперпозиции полей, их результирующая напряженность, показанная зеленым цветом, меньше напряженности внешнего поля. То есть поле внешнее ослаблено полем, созданного поверхностными зарядами. И одновременное действие этих полей можно заменить результирующим полем. Если выражаться ненаучно, то это будет звучать так. Совместное действие красного поля внешнего и желтого, созданного поверхностными зарядами, заменяется ослабленным зеленым полем, что мы наблюдаем на показанном кадре. Итак, мы ввели понятие электрического диполя, рассмотрели поведение диэлектрика в электрическом поле, и пришли к выводу, что внутри диэлектрика внешнее поле ослабевает за счет действия поля, созданного поверхностными зарядами. Спасибо за внимание.